Отключён. Да, все. А то, знаешь слово, анализ мозга отключен. Получается, у меня есть как бы третья сторона, которая анализирует, анализирует мой мозг. Это тоже меня путает, да? Ну да, если как бы углубляться, то естественно. Мы должны дать команду. Если так разобраться по существу, то мозг вообще сам ничего не анализирует. Это просто, как бы, опять же, этот дом. Ну понятно, что не анализирует, но мы должны нашему я внутреннему, дать команду, чтобы он. Потому что мозг сам ничего не он просто, как бы энергетически, как сказать. Аккумулятор. Просто питать, питает. По большому счету. Ну, как бы по отношению к, выс... к тонким планам. Нет, как, как, что можно обдумывание заменить? Какой еще есть? Вот анализ, основ... анализ поступающий от формации. Это лишь Анализ. Мозга... А можешь просто сказать? Анализ осмысления поступающей отформации. От Таким образом, скажешь, все импульсы мозга остановлены. Ну, все, и все отключил тумблер. Так, анализ поступающей информации отключен, осмысление поступающей информации отключено и обдумывание. Нет, не обдумывание. Обдумывание. Как правильно ее? Посмотри, ну, у нас есть устройство в поступлении информации, да? Да. Оно получается, начинает ее обраб... обработка поступа. Нет, Блять, обработка. Обработка пост Все, вот с... Обработка поступающей информации отключена. Осмысление поступающая информация отключено, анализ поступающая информации. Нет, давай так. Обработка, анализ, поступающей информации отключены. Во, одна единственная команда. Она должна вот все вот это заменить. То есть инсинуацию анализ мы просто заменяем, на как? Обработка и анализ поступающей информации отключены. А что такое анализ? Участны. Ну, анализ это тоже слово. Обработка. А слово анал. У тебя что-то все вокруг это самое ты не заметил, куда-то тебя уводит в сторону. Не, ну правда, если слово обработка включать вместо инсинуации, то давай тогда и анализ осмыслением заменим. Обработка и осмысление. Давай так, два варианта. Обработка и анализ. Хотя вот тоже что-то туда анализ. Анализ. Что такое инсинуация? Инсинуация это ложная. Поступающая информация. Ложные сведения, по большому счету. Инсинуация. Нет инсинуация вранье не ну ты говоришь ложные сведения это получается а ты уже заранее знаешь что тебе ты источник идет ложные сведения не нет от источник а ты не, не, ну а как инсинуация. тут имеется в виду что мозг это как бы третья сторона которая начинает вмешиваться в этот канал понимаешь и подмешивать свои как сказать но мы уже решили что мы уже поняли что мозг сам ничего не делает он только импульсы подает между синапсами связи поступающая информация отключен да. работа к поступающая информация отключена да. Четкие а, вот <къех> ясные команды должны. Простые, да. Ну да, то есть так-то тоже все разбомни. Давай, да. Ну, как-то зеленый тщательный должен. Хорошо Значит, вот, так, поэтому Сидишь, так раз те в животе забурвело. Так, господа, мы сегодня прервемся на рекламную паузу. Туалетная бумага. Всегда выручают вас 3D-минута. Вот смотрите, сколько там уже наколотилось церемонии. Есть ли? Сколько, наверное? Ну, бы нам 15 минут поговорили. Пиздец, 15 минут. До 15 минут никто даже смотреть не будет. Почему? Он пучков по два часа там ведет, ты... Но они готовятся, они целый план и рассказывают, чтобы это... Откуда они этого? Ну, да. это? Не, ну, мы же знаем, мы для наших коллег, которые обучались у Аркадия Орловой и не только, и просто обучались гипнозой. Да мне кажется, различные завод, мне они, кажется, надо, мне это кажется, надо это расширить. А регрессологи что... тоже как? -то мне кажется, да, мне кажется, надо расширить как бы, этот круг, потому что по большому счету, э, ну как бы это вещь такая достаточно обширная, распространенная. Не, ну смотри, давай так. Вот смотри, мы это, в принципе как бы мы маленькую водную такую сделали, да? И на основании этой водной мы что хотели? Ага. Мы хотели провести работу на ну, беседу на основании которых в наших вот рассуждений прийти к простым э, формулировкам э, которые используются при заводке гипноз uh -huh. вот. И... замени слово гипноз замени слово транс вот. ну так. а как ты слово транс заменишь элементарно ну Что как? Такое слово транс ну да, сон в принципе открываем Википедию внимание не сон... это Википедия не ну транс это устоявшееся сознание понимание ну, понятно. Ну, как, а как Не скажи, скажи, человек не скажи, Давай так вот. Пришел, не скажи, вот транс-оцепенение, транс, вообще транс. Я в трансе, я в шоке. Это оцепенение. Хотя, в принципе, ну, в процессе, да, происходит, как бы, но ну, это физически. А как бы умственно, что происходит? Давай так, погружение в станет сознание. Кстати, переход возмененное Кстати, Аркадий Анатольевич, вот это по поводу, он же тоже как бы смотрит эти, как называется, термины, термины да. Вот. Значит, транс. Оцепенеть, вот я правильно сказал, транс от, от французского трансира оцепенять Переходить границы чего-то, от латинского трансира, переходить границы чего-то. Ну смотри, получается, тогда мы можем от транса, а тоже мы же используем в нашей заводке слово транс, и ты погружаешься в функциональное состояние, состояние психики. О, науку, если говорить. Нет, ну давай тогда заменим слово, и ты все больше переходишь в новое, в измененное состояние сознания. Погружаешься в измененное состояние сознания. Да, почему, почему тебе сон не нравится? Вот в сон, по большому счету, это как бы всем. Ну понятно. сон, ты расслабишься, и ты улетишь. Ты не будешь. Нет, ну, ты не узлом. засыпаешь. Ну хорошо, тогда ты переходишь в осознанный сон. Вот в метаискоре. ты все глубже и глубже, глубже погружаешь, управляем, управляем, погружаешься. Управляешься в осознанный Управляемый сон. Управляемый сон. Ну, давай, допустим, ты все больше и больше. Мне нравится кстати. дальше и глубже погружаешься в управляемый сон. Звучит. Да хрен. Ну давай, ты смотри инсюацию, ну ж меня... давай так транс, любо... слово транс люди пугаются, у как, у меня слово... Я, почему слово транс все время с этим, блядь, да. с трансом, блядь. да, они да. а да. с тем трансом, путы оно ну, путает, надо ну. какое-то однозначно чтобы было не было двухсмысленность. Угу. Ну, давай хорошо, это <звук> тогда не погружаешься, переходишь в измененное, ты все больше переходишь в измененное состояние, нет нет, ты инициируешь измененное состояние сознания. не погружаешься хорошо, погружаешься куда? В состояние... По большому счету вот, ты вот погружаешь, да ты знаешь, что это транс, а не транс, не похуй. давай, получается, по большому счету ты ощущаешь... и в чем самое интересное? Глубже переходишь в другое состояние Что у всех людей оно плюс-минус где-то в чем то одинаковое, но и так же и разное у всех состояние. То есть, все называют там транс-транс-транс. А по факту кто-то так чувствует, кто-то так, кто-то это. То есть, есть какие-то общие там штуки, кто-то видит там лестницы эти все, кто-то не видит, правильно? Кто-то чувствует, кто Там не обязательно с лестницей. Ну, там и гипноз это ты должен просто, я должен захватить твое внимание и дальше управлять им. И внутри в рамках этого внимания включить этот самый. Да, я еще должен согласиться, антенну, а я, еще должен, да, я еще должен согласиться, чтобы... Мое внимание забрали, да, потому что есть же такое, что человеку ну, доверять тогда, а он там лежит, да не, он говорит, да, да, я доверяю, а сам лежит такой, О, сейчас, что-то что не я первый раз, когда погружался в гипноз, мне было, я хоть-то весь такой смелый, но мне было сыкотно, блин, uh -huh. я не знаю почему, но я боялся, и вот из-за страха, я, может быть, кстати, и не мог погрузиться. Ну, блин, вот согласись, слово транс, это знаешь куда ты идешь? Транс, людей пугает, согласись. Сейчас погружим в транс, транс в тебя ведем. Ну да? Хорошо, а как тогда волшебный мир, сказочный мир? Волшебный сказочный мир единорогов. Сказ, сказочное состояние. Сказочный мир. мир. Ты погружаешься, дальше глубже в сказку. А давай, да, вот, давай, интересно, сказка, она нормальная же? Не, ну сказка, а раз, это как это вымысел, нет? Почему? Не знаю. Нет, сказка сказания. Вот, знаешь, что мне нравится смотреть транс, волшебный, трансировать, переходить к границе чего-то. Транс. Ну интересно. ну, хорошо. А цепинеть, ну блин, а это плохо, да, это плохое. А вот трансферы, переходить границу, вот хорошие три слова, которые они заменили одним. То есть ты погружаешься, переходишь в состояние измененного сознания, да, вызванного это... гальциногенными грибами. Нет. Нет, вот ты получается все. Все дальше и глубже, нет, ну, блядь, дальше вот слово глубже, у меня вот тоже оно, знаешь, еще глубже, еще глубже. Это знаешь, какой-то секс по телефону, такой своеобразный, Не, ну, как бы, это мы, конечно, утрировали, а так, по большому счету. Надо вот эти формулировки менять на более простые, понятные. Так, и в итоге вот, я не знаю, вот... Ну, мы нашли, обработка, Просто анализ, поступающая информация отключена, обработка, осмысления, поступающая информация... Просто понимаешь, вот именно то, что с трансом, я заметил, что оно очень хорошо коррелируется со, со сном. Почему их сравнивают с осознанными сновидениями? Ну, давай что так, это, что ты все подходит. дальше и глубже погружаешься в сон. Ну давай что транс, поберет, сон. Вот, ну, тут, ну ты опять же себе камень подкладываешь, а он возьмет, спадла и засыпает, понимаешь? Почему? В сон. В котором ты будешь слушать и, О. и сопровождаться мной? На... Да, на... Вот, и... вот так, да. В этом сне ты будешь исследовать моему голосу. Да, да, да. Да, да. все правильно, да. В этом сне. По факту, то что такие создания новой в заводки. Сне, в этом сне я буду сопровождать тебя рядом с тобой. Вот так вот. Да? Да, да, да ты слушаешь только мой голос и выполняешь только моей команды обработка анализ поступающей информации ты отключаешь обработка осмысления того что ты видишь отключаешь ну да но слово отключаешь тоже как-то звучит не это некошерно да, обработка анализ видений видение нет Ведение и как сказать, но ну, тут сложно, что-то как-то мне тут не хватает этих моего аппарата словарного запаса. Ну давай так, хорошо, пусть будет обработка и анализ поступает Мы сейчас не хотим всю заводку, мы просто зацепились вот за пару слов и сейчас сидим, пытаемся это как-то как-то это вот трансформировать Ну пусть ну, вот мы сами инс, инс, инсинуацию мы брали, транс да. транс мы заменили на сон. А, что еще? поступающую информацию, ну, как поступающие, поступающих этих самых э, сновидений или как получается. Ну, ты понимаешь, как кто-то видит, кто-то чувствует. Если человек реально, вот, кстати, уже начинает засыпать, не факт, что он видит. Как бы что ну, хорошо, вот если мы работаем, собираем блоки, когда мы начинаем этот фильм, ставим, проигрываем фильм в... Не знаю, я не Нет, ну вот ну допустим, человека а ты говоришь, анализ и обработка включена а он начинает переживать эти чувства. Как ты это отключишь переживания? Единственное, что ты можешь переместить в этом самом, внутри этого транса, в то место, где ему комфортно ну, тепло. Ты ему эмоции, как бы ты ему чувственное, чувственное приятие, восприятие как